здравствуйте раз привет на канале помощь с компьютером в этом видеоуроке мы разберем как восстановить панель меню virtualbox другими словами запустив виртуальную машину у вас, а, вы не видите менюшку ни сверху ни снизу а, то есть у вас а, ваш а, виртуалка находится в режиме масштабирования экрана по умолчанию чтобы вывести из этого а, режима нужно нажимать ctrl c и у вас он примет стандартный а, вид где Менюшка будет вам видна. То есть вот здесь вы нажимали вид и перейти в режим масштабирования экрана. Нажав по нему у вас опять меню пропадет. Также вы можете по умолчанию выставить а, любую сочетание клавиш. Но обязательно будет использоваться C. То есть Давайте я вам покажу. Мы выключим машину. Нам нужно открыть Oracle VirtualBox Manager и здесь нажать файл настройки. Здесь нам нужно перейти на вкладку ввод и выбрать виртуальная машина. Первая же строчка хост комбинация, она отвечает как раз наше меню. У меня стоит вот Right, ctrl Можно поставить по сути любое значение, то есть Alt, Shift и так далее. Буквы он не воспринимает. То есть я, например, нажму на Z, реакции никакой. Если нажму на Alt, то он изменит, на Shift изменит. То есть вам придется выбирать из таких кмин, а, кноп, как Alt, Ctrl, Shift и так далее. Вот поставим, например, Alt правой. Нажимаем ОК. OK. Сохраняем. Запускаем снова нашу виртуальную машину. И нажимаем Alt C. Все у нас масштабирно изменилось. И обратно.